Сценарий — это подробное описание того, что зритель видит на экране. То, что сценарий выглядит так, что оператор, ну, прочитав это, должен уже понять, где будет стоять камера, сколько человек, что они делают и все такое. А идея — это нечто красивое, эфемерное и на самом деле очень мало имеющее отношение к этой тяжелой и грязной работе. Что нужно делать вам, начинающим сценаристам и режиссерам, когда у вас... Есть хорошая идея. Когда нас учили, наш мастер говорил нам, можете ли вы описать свой фильм в одном предложении, не скатываясь в описание сюжета. То есть не рассказывая, случилось это, пришел тот-то и сделал то-то и то-то, а просто описать фильм в одном предложении. Если у вас получается это сделать, то это хороший шаг следующий после идеи, потому что вот это описание фильма говорит о том, что у вас внутри уже сложилось то, о чем будет этот фильм. Часто люди принимают за идею или называют идеей какое-то начальное действие, завязку фильма. Да? То, что, например, кто-то там изобрел машину времени и переместился, ну, не знаю, в какие-то там далекие времена. Мы, рассказывая об этом, говорят, вот это идея, давай снимать. Но это только завязка, это первые 10 минут вашего фильма. Предположим, вы пошли дальше идеей, да? у вас есть не только искра, из которой зажжется фильм, но и какие-то дальше описания, что еще происходило с этим героем, да? что он делал, какие поступки он совершал, может быть, у вас есть уже образ персонажа, да? это там, не знаю, бродячий музыкант или еще что-то там. Вы должны понимать, что вот это ваше описание, он был храбрый парень, да? спасал девушек на улице там, или что-то еще, дрался с драконами, храбрый, хороший, честный, все вот эти слова… Это не есть сценарий, потому что если, услышав вот это все, вам скажут, хорошо, вот камера, вот актер, да, вот тебе оператор, сними своего героя, покажи, и мы поймем, что, что нам нечего показать. То есть э, настоящий сценарий — это когда вы не просто пишете, что герой был храбрый, умный, честный, добрый, а когда вы показываете это в каких-то действиях. Да? и вот в этом большая разница между тем, что мы себе в голове представляем, вот такой персонаж, он такой. Это была очень необычная девочка, да? Этот мальчик был волшебником там. он был талантливым музыкантом, каким, ну не знаю, слепым художником там, или что-то что-то что-то, да? Но все эти вещи это прилагательные. Сценарий должен опираться на глаголы, понимаете? Все, что вы так красиво описываете, умный, честный, храбрый, показывать именно в действиях. Вам нужно больше глаголов. Не пишите, какой герой, пишите, что он делает. Как только вы начнете писать, что делает герой, сразу у вас начнет выстраиваться сценарий. Но Это вот для тех, кто не знает, может быть, с чего начать. И вот в этом часто бывает тупик, потому что… Мы можем многое рассказывать, да, о том, что он, какой он хороший или что-нибудь еще, надо описывать только действия. Нам не хочется снимать про скучных обычных людей. И вот я даже помню, когда мы учились на первом курсе, у нас, вот мы писали в группе, показывали наши работы мастеру, и все персонажи были какие-то такие необычные, то вот какой-то там бродячий музыкант, слепой художник, Именно вот какие-то творческие, интересные, необычные личности. И тут а, есть большая засада, потому что если вы снимаете, пишете историю о реальном, известном, каком-то интересном, творческом персонаже, это легко, потому что вам не нужно доказывать, что Ван Гог был талантлив, вам не нужно доказывать, что Пушкин был талантлив. Да? Но если вы снимаете о не знаю, мальчике Васе, который гениальный художник, да вам будет с этим сложно, потому что сложно измерить объективно, например, талант. Если вы снимаете фильм о спортсмене, вам будет легче, потому что вы показываете его ну, на предистале, где он занимает первое место, там бьет всех вокруг или что-нибудь такое, вы понимаете, что это победитель. Как показать талант творческого человека в кино, если это нереальная личность? Ну, достаточно тяжело. Я не знаю, почему я про это сказала, но просто начинающие часто снимают о таких людях, хотят снимать кино от необычных там да, людях. Помните, что показать вот это все э, глаголами это будет достаточно сложно. Я не к тому, что этого не делайте, просто думайте о том, как вы покажете персонажу. А, любой фильм, неважно тянется он 3 минуты или 3 часа, состоит из трех частей. Состоит из трех частей. В первой части происходит завязка. Это как раз, если у вас фильм идет полтора часа, лучше, чтобы это было до 15 минут. Ну, просто вот такие схемы, которые могут помочь начинающему автору. Предположим, у вас есть текст, но он какой-то скучный или что-то не то. Ориентируйтесь на эту схему, чтобы ну, примерно понять. Одна страница печатного текста — это одна минута сценария если он оформлен в правильном шаблоне. Это не Word, когда вот вы пишете сплошным текстом, да? Есть бесплатные программы, есть платные программы. Кит-сценарист называется. Она на компьютерах бесплатная телефонах и причем, на каких-то гаджетах платные, по-моему, там недорого, типа 300 рублей или что-то такое в месяц. Если вы будете работать в этой программе, у вас будет совпадать вот эта одна страница, одна минута. Ну, примерно, чтобы вы знали, какой объем у вас должен быть текста, если вы планируете 15-минутный фильм или еще какой-то. Ну, диалоги, конечно, такое дело, что там все индивидуально. Например, якутский язык, он немножко дольше бывает, да, то, что… Да, полтора, полторы минуты укладывается там в страницу, ну как-то вот так. Любой фильм длится три части. Неважно, история это, которую написал Шекспир или история, которую написали вы. Все хорошие истории имеют начало и конец. Начало — это завязка. В первой, до завязки мы знакомимся, это экспозиция, мы знакомимся с миром, в котором происходит наше действие. Да? Это якутская деревня XIX века или город Якутск в 24 там, веке или что-нибудь еще, неважно, экспозиция, какое-то знакомство с персонажами. Хорошо бы, чтобы к 15-й минуте мы уже примерно видели всех персонажей, которые будут задействованы у нас в фильме. То есть все, что у него есть, жена, дети, сколько ему лет, чем он занимается, хорошо бы знать до начала основных событий. Это экспозиция. Происходит какое-то яркое событие, девочку отправляют с пирожками к бабушке, да? Происходит яркость. Другая девушка узнает, что будет бал и пригласили всех, кроме нее. Ее сестра наряжается, собирается, ее оставили перебирать залу. Вот событие, завязка произошла. А завязка она какую-то проблему собой знаменует. Вообще помните о том, что фильм должен в начале фильма должен задаваться какой-то вопрос, и в конце фильма Зрители должны получить на него ответ. Восклицательный знак не означает какое-то положительное решение, это просто то, что вопрос решен. Да? Будут ли вместе Ромео и Джульетта? Да или ну нет? Всегда вначале мы задаем вопрос и в конце получаем ответ. Это хорошо сформулировать, тоже, это тоже отчасти вопрос, ответ на вопрос, о чем фильм, чтобы не было такого, что как-то мы писали-писали, куча действий было, и мы не знаем, чем закончить, потому что у нас плохо сформулирован вопрос. Да? После того, как произошла завязка, мы обозначили проблему, обозначили то, чего хочет получить, что хочет получить герой. У нас идет а, нарастание каких-то проблем, что-то еще там, его уволили с работы, не знаю. А первая часть фильма заканчивается первым поворотным событием. Первое поворотное событие — это... Событие, которое меняет ход фильма. То есть все было плохо, и вдруг появляется фея крестная и говорит: Вот тебе что-то там, туфельки, а тыкву превращает. Ты едешь на бал, вот тебе платье. Да? Это первое поворотное событие. Жизнь Золушки круто повернулась в другую сторону. Все классно, потрясающе. Дальше событие бала. Вот основное действие вашего фильма. Вот это, скорее всего, самая длинная часть. Они у меня нарисованы одинаково по размеру, но на самом деле вот это больше всего хронометража занимает средняя часть. Вот тут все события. Приключения Гарри в Хогвартсе, бал, Золушка, влюбленность в Принца, у нее появляется все-все-все, что с ней такого интересного происходило, происходит здесь. И когда нам кажется, что уже все круто, помните, да, вот это ощущение в фильмах, обязательно что-то ужасное случится. Вторая часть заканчивается вторым, Поворотным событием. Чем отличается второе поворотное событие от первого поворотного события? Второе поворотное событие делает все плохо. Это когда нам кажется, что запишите, да, что все шансов на успех больше нету. Карета превратилась в тыкву. Вот второе поворотное событие. Все пропало, все пропало. Ужасно. Не знаю, дальше как жить. Все плохо. Вот второе поворотное событие. Оно еще раз поворачивает также как и первое событие, вот представьте, вот шел-шел фильм, первое поворотное событие, раз, все по-другому, события события события, и второе поворотное событие еще раз поворачивает. Опять действие фильма меняется. Либо здесь мы часто узнаем, что оказывается главный злодей это брат нашего героя, или что там бывает, да? Там. Да, Эль узнает, что это его брат убил его девушку там 10 лет назад, или что-то еще происходит. Второе поворотное событие, оно... Ну, такое, все дурацкое стало, все пропало, все испорчено. Во второй части, после первого поворота, даже если мы знаем, что есть враг, то есть мы знаем, что где-то есть Волан-де-Морт да? узнаем это в начале. Но после второго поворотного события мы понимаем, что схватка с врагом неизбежна, что времени повернуть назад больше нету. Вот как: если на протяжении всего фильма герой еще может сказать: ой, нет, и уйти, свернуть всю историю, да. После второго поворотного события уже так нельзя. Уже вот встреча лицом к лицу с Терминатором, уже надо, уже все, уже айсберг ударил по Титанику, уже уйти мы никуда не можем. Конфликт произойдет в любом случае. После второго поворотного события действия должны происходить уже очень быстро. Время бегать там туда-сюда с счастливыми влюбленными, держаться за руки, о чем-то размышлять кончилось вот здесь. С этого момента постарайтесь, чтобы герои были поактивнее. Все. Уже не некогда мечтать, надо уже что-то брать в свои руки, потому что свобода или смерть, или какой там у вас был вопрос, да? Финал фильма — это когда должны решиться уже все вопросы, все конфликты, которые здесь происходили. Эту сцену еще можно назвать обязательной сценой. Бывает же так, что вы смотрите кино и уже знаете, какая сцена будет. Если это фильм про войну, не знаю, вы знаете, что в конце будет там сражение двух снайперов, да? Ну, как... Понятно, что Жан предполагает. И надо быть внимательным к зрителю и подарить ему эту обязательную сцену. То есть не, не может быть такого, что… Часто бывает так, что начинается очень активно все, да, особенно вот у начинающих авторов, и потом как-то все затихает, затихает, и в конце зритель не получает… Даже если фильм был хорош, не получив эту обязательную сцену, зритель не получает удовлетворения, и ему кажется, что… Ну и что? типа, Ну как-то в конце обязательно должны сразиться с Дартом Вейдером, и ну, вот это все должно произойти в итоге. Иногда совпадает вот эта обязательная сцена с концом фильма, прямо сразу бывают титры, вот как в «Рокке», например, да? <реклама> и дальше уже все, конец фильма. Иногда после этого происходит что-то еще там, похороны главного героя, там, там вечером они собираются, Помните о том, что финал фильма и развязка могут не совпадать. Но это уже по вашему усмотрению. Ну, в общем, как-то так. Еще раз подведу начало фильма. Вы заявляете всех основных персонажей. Здесь зритель должен понимать уже, кто хороший, кто плохой в вашей истории, кто злодей, что хочет главный герой, за что он будет бороться в конце. Первое поворотное событие меняет жизнь вашего героя так, что ему приходится принимать какие-то решения, Самая активная часть фильма — вторая часть, и третья, вторая часть заканчивается вторым поворотным событием, которое все пускает поезд под откос, спасение кажется все, ну, невозможным, все плохо, мы проиграли, и третья часть — это уже финальная схватка. То есть, когда вы создаете сценарий, самое главное для вас создать не только героя. Мы все создаем героя легко, да, с героя, собственно, и начинается обычно наша идея. Вот, вот такой-то он герой, да. Не менее важно создать антагониста, враг нашего героя. Потому что если антагонист не будет соответствовать герою, ну не произойдет никакой истории. Если нам не интересно, победит ли герой в финальной схватки или нет, то весь фильм скучный. Ну, зачем нам смотреть, если против профессионального боксера дерется, не знаю, ребенок. Да? Ну, как бы понятно, что он выиграет. А вот если против роки постаревшего любителя выходит чемпион, потому что это, это враг, который явно сильнее его, нам уже интереснее становится. Помните о том, что движущая сила вашего сценария — это конфликт. Часто приходят ко мне там начинающие сценаристы, те, кто пишут первый раз какие-то истории и говорят, что вот вроде все есть, он рассказывает, такая интересная ситуация, так-то и так-то все случилось. Но фильм как-то топчется на месте, он никак не может пойти дальше, какие-то там уж даже не до поворотных событий, просто действие стоит на месте. Помните о том, что вы должны постоянно создавать конфликт. В каждой сцене э, герой, зритель, должен узнавать что-то новое. Если в этой сцене зритель не узнает чего-то нового, то не происходит какого-то движения. Для одного фильма нужна была свинья. Она должна была забежать в комнату, пробежать по определенному маршруту, съесть какую-то бумажку или что-то еще и выбежать обратно из комнаты. Но наняли знаменитого, это было начало века, наняли знаменитого дрессировщика Дурова. Он запросил какие-то безумные деньги, там за это безумные деньги там ящик коньяка банку варенья и свинью и сказал я буду дрессировать дайте мне месяц проходит месяц вроде никаких дрессировок не происходит но никто не торопит большого мастера великого дрессировщика когда приходит день съемок он просто приводит свинью и начин, берет банку варенья и начинает мазать вареньем через каждые там, полметра там где должна пробежать свинья Варенье, варенье, варенье, варенье по всему маршруту, и все. И свинья отпускает свинью, и она бежит вот так по вареничному следу, слизывая варенье. А Слизала одно, побежала к следующему, слезала одно, побежала к следующему. И таким образом она пробегает весь маршрут, делает все, что должна была, и выбегает из комнаты. И он приводит такой пример, то что вы должны вести зрителя, как эту свинью, в каждом вашем... В каждой вашей сцене зритель должен получить свой кусочек варенья, что-то интересное, что-то новое, что он только что узнал, новая информация. Если несколько сцен подряд зритель не получает никакой новой информации или какого-то смешного момента, или страшного момента, в зависимости от вашего жанра, да, то он перестает бежать по этому маршруту. Он переключает фильм или начинает ковыряться в телефоне. В общем, мы понимаем, что мы теряем нашего зрителя. Как создать конфликт? Это очень, это главная, наверное, сложность нашего ремесла создание конфликта. Потому что если нет конфликта, нет никакого действия. Представим, вот представьте, не знаю, Золушку, которая лишена конфликта, да? Фильм разваливается с первой же секунды, да? Все идут на бал. Можно я тоже? Пошли. Да? Ну, как бы и все. То есть каждый раз должно должны появляться препятствия. Помните еще о том, что когда мы говорим об антагонисте, это не обязательно. Иногда люди говорят, ну в моей истории нет плохих людей, там, да, там нет такого врага. В спортивных, военных фильмах, фильмах о любовном треугольнике легко представить себе врага. Антагонист понятно кто, да? Есть такие жанры, в которых как будто бы, особенно, вот, наверное, в коротких метрах, да, в которых как будто бы нет врага. Кто враг? Иногда врагом бывает система, иногда врагом бывает стихия. Фильмы о том, как люди замерзают, когда у них сломалась машина. да? Там же никто не пришел и не поколотил его, просто зима, холодно. Иногда врагом бывает наводнение, цунами, вулкан. Враг, антагонист — это не обязательно другой человек. Но, что еще важно, зрителю трудно воспринимать антагониста, который не человек. Понимаете, да? То есть ну понятно, что наводнение — это страшный вулкан. Все равно зрителю удобнее, когда вот это... Стихия или какая-то система, она воплощается в одном каком-то человеке. Но ну вот вспомним даже челюсти, да? там враг это акула, но сложно всерьез, акула и стихия, да? недружественное море. Но сложно как-то представить акулу ну, настоящим врагом, и поэтому вражеская какая-то сила там воплощается в лице там какого-то мэра города, который из-за того, что не хочет потерять деньги на туристах, он отказывается закрыть пляж, например, и с ним вступает в конфликт наш герой. Вот. То есть враг должен быть понятным, ощутимым, и чтобы точно сказать, это он. И именно с этим человеком, с этим лицом будет финальная схватка. Если это фильм «Крепкий орешек», где террористы захватили небоскреб, да? мы точно знаем, что финальная схватка будет с Аланом Рикманом например, да? в начале фильма уже. То есть старайтесь, чтобы зритель… вот вы, Это должно, понятно, быть вот здесь, в первой части, в первые 15 минут, чтобы зритель уже знал, с кем он будет бороться. Как создать конфликт? Конфликт создается тем, что вы должны, это очень важная информация, кто записывает, можете записать, соединять тех, кто не хочет быть вместе, и разъединять тех, кто хочет быть вместе? Ромео и Джульетта хотят быть вместе, да, но мы все время их разъединяем и создается конфликт. Вот это очень важно тоже. У героя должна быть четкая цель. У каждого героя у него должно быть три, ну как бы условия, чтобы понять получился ваш герой или нет. Первое, кто он, да? Мальчик-волшебник, девочка, которая живет в зале или там, кто там она была. И так далее. кто этот герой второе что хочет найти друзей стать счастливым да в общем если вы ответите на эти три вопроса кто что хочет и что делает вы в принципе получите образ вашего героя точно такой же список сделайте для антагониста кто он да волан де морт что хочет ну что он там хочет <сcoff> <сcoff> уничтожить всех волшебников или что-то и что делает? Ну, собственно, уничтожает волшебников, да? Убить Гарри Поттера, да. Герой и антагонист. У них есть... У героя есть четкая цель. И у антагониста есть четкая цель, да? И Золушка хочет, ну, не знаю, выйти замуж за принца, да? Мачеха хочет, чтобы ее дочь вышла замуж за принца. И в том месте, где их цели соприкасаются, мы понимаем, и вот здесь и происходит конфликт. Для того, чтобы научиться работать не по правилам, мы сначала должны научиться очень четко, легко выполнять все эти правила. То есть, Говорят, что вот в вартхаусном фильме или там еще где-то, вот здесь было не так. Типа вот это лекало голливудского фильма, говорят люди, да? Говорят, что это лекало такого кассового простого фильма. Я хочу делать что-то другое. И это хорошо, что вы хотите, может, что-то делать другое или… Но надо научиться делать сначала простые вещи, да? Сначала мы учимся просто ходить на двоих ногах, а потом уже идем в балетную школу и учимся делать все эти выкрутасы. То есть не научившись ходить, вы никогда не выполните там все эти трюки, которые делают балерины и циркачи. Над какими фильмами вы работали? в якутском кино. И насколько вы потом, в самом конце, да, процесс, когда уже фильм выходит на экраны, вы соглашаетесь с режиссерской концепцией. Потому что сценаристы всегда остаются в тени, да? мы это знаем. Известных режиссеров мы знаем, а сценаристов ну, почти нет, можно сказать. Ага. Я работала над сценариями, писала сценарии фильмов э, Айиола, Кескел 3, Керрель, Сайсары Кельге, «Мой Убийца. Ну, в общем, около 10 фильмов и сериалов. Там в инста есть полный список, если что. А насчет того, что насколько ты соглашаешься или нет, ну, тут простое правило, если ты продал свой текст, то он принадлежит продюсеру, и он будет что-то делать с ним, что хочет. Поэтому не надо по этому поводу расстраиваться, ну, как бы это работа, это сделка. Другое дело, если у вас какие-то личные, может, отношения, и ты можешь как-то влиять, но это все просто человеческие отношения, и в разных случаях по-разному бывает, с кем-то так, с кем-то по-другому. А по эпизоднике, когда требуют, да, то, что… Да, часто требуют не сценарии, а требуют просто эпизодники. Там нет диалогов, например, да. Это, например, вы там пишете, что это за сцена, что там происходит. Ну, просто краткое описание всех сцен. Ну, сначала э, я советую всем работать с карточками, то есть э, структуру сделать э, примерно по сценам, и потом, чтобы перепроверять себя, написать по эпизоднику и дать, ну, обсудить с другим человеком. И тогда сценарные косяки сразу обнаруживаются по темпу, что-то непонятно провисает, а потом уже приступать к, э, к полному тексту с, с диалогами и так далее. Потому что когда все написано, очень тяжело всю э, структуру менять. Уже человек встает, говорит, я же уже все написал, поэтому лучше вот карточки по эпизодник и потом текст. У меня вот такой вот вопрос, да, вот если с точки зрения полнометражного фильма, да, вот эти вот э, три акта, они по хронометражу, они должны быть все одинаковые. Это уже тоже, конечно, все индивидуально, но, как правило, первая часть, она вот условно, скажем, она длится 15 минут, да, чтобы зритель не заскучал. После 15 минут уже должно произойти, какое? если фильм полтора часа, мы берем, если фильм 30 минут, то другое, да? полтора-два часа. Просто чисто физиологически, мне кажется, зритель не может слишком долго ждать, когда уже все завертится. Чувствуете такое? Бывают такие фильмы, смотришь, смотришь, ничего не происходит, Ча ладно. Да? На 15 минуте мы должны уже полюбить как-то героя. Финальная часть, она тоже обычно коротенькая, как правило. Потому что финальная часть, это уже после вот этого ощущения, все пропало, все рухнуло, ты проиграешь, тебя убьют. да? После этого ну, трудно бывает целый час как-то держать. И чаще всего по хронометражу, вот средняя часть, она, вторая часть, она наиболее длинная. Ну, условно говоря, 15, может, 20 минут, да? Хотя вот здесь 45, может, минут. Ну, как-то вот плюс. Обязательно ли ли заканчивать там учиться где-то вот сценарному мастерству, либо можно просто вот взять и ну, от башки что-то написать, вот есть идея какая-то. И как понять вообще, хороший у тебя сценарий или нет? Нет, учиться не обязательно, я думаю, потому что это все-таки не точная наука, это не медицина, да, не химия, не рахирургия. В принципе, можно и самому. Как понять, ну... Прочитайте его кому-то, пусть кто-то прочитает, ему интересно или нет. На тот момент, где человеку стало скучно, ну, значит, что-то не то. Как-то так. Что нужно прочесть, Там кратко? Ну, Ресурсы, какие вот, нужны начинающим сценаристам? Ну, надо очень много читать и очень много смотреть. Читать просто и смотреть фильмы. Тут нет какого-то… Есть несколько учебников, например, учебник Медты, который вот, ну, мы читали на первом курсе, например, да? Александр Миттага, «Кино между адом и раем», начните отсюда читать. Ну, это простая вещь, она легко пишется. А так учебников по драматургии очень много, и почти все они неплохие. Вопрос такой по поводу трендов. Есть ли сейчас какие-то тренды, касающиеся сценария, сценария последние годы, которые хотел бы отметить? Не особо ориентируюсь на такие вещи. То есть если я даже вижу какие-то тренды, мне кажется, все равно в основе всего это хорошая история о том, что случилось с человеком. А тренды — это, наверное, больше вопрос к продюсерам. Герой какой должен быть? Да? Он должен быть такой, чтобы ваш зритель, посмотрев на него, сказал, «Я точно такой же, как он. Я понимаю, что он ощущает». То есть должна произойти какая-то эмпатия. Поэтому иногда бывают такие фильмы, когда как будто бы... Все хорошо, но неинтересно смотреть, что будет дальше с этим человеком, да? умрет он или выживет, потому что мы не находим с ним каких-то точек соприкосновения. Да? В его проблемах, в его бедах, в его каких-то потребностях, в его желаниях должно быть все то же самое, что трогает нас. Да? Даже если мы не боксеры, такие как Рокки, да? мы понимаем, когда он живет в дурацкой квартире и хочет жить в какой-то хорошей квартире, он хочет повести свою девушку в какое-то шикарное место, но у него нет денег. Да? И когда мы видим, как он от этого страдает, и главное, в отличие от многих из нас, что-то делает для этого, мы начинаем болеть за него, мы говорим, да, пусть все будет так же. Любите вашего героя, любите его как самого себя, как самого близкого человека. Поймите все его потребности вот по этой штуке. Да? Кто он, что хочет, что для этого делает. Герои должны быть такими, какими мы, может, не осмелились бы быть. Можно ли включать русский язык? Нужно ли обязательно писать на литературном языке или должен быть разговорный? Обычно у нас рабочий язык ну, на площадке. Обычно мы пишем сценарий на русском. Ну, действия, да, потому что на съемочной площадке очень много людей работает, и не все могут понимать, ну, читать на якутском. То есть описание все на русском, диалоги, ну, обычно я пишу изначально на якутском, а потом в скобки даю русский перевод. Потому что если написать на русском, а потом пытаться обратно перевести, иногда бывает структурно коряво. То есть изначально придумать на якутском, а потом перевести на русский, то есть так и дается диалог в двух переводах. Но я сама пишу на русском вообще все, идеологии в том числе, и потом их переводят. Вы как сценарист, вы откуда берете источники для вдохновения? Приходит продюсер и говорит, у меня есть работа. Много людей на свете, много у них мнений, и чем больше вы будете открыты ко всяким разным проявлениям жизни, тем больше у вас будет копиться это все, и больше каких-то интересных вещей вы сможете родить. Молодые ребята обычно думают, ну, молодежь сидит у компьютера целыми днями, да, мы же знаем, и думает, что они все обо всем знают через экран монитора. Но вы не можете черпать вдохновение из других фильмов. То есть все, что вы потом придумаете, используете из, на основе этих фильмов, это уже будет вторично. Поэтому вы, вы должны брать за основу жизнь, настоящую жизнь. Поэтому… Вы должны бывать в разных местах, э, приобретать разный опыт, разные социальные слои, общаться с людьми, наблюдать за ними, настоящую жизнь наблюдать. Мне кажется, механическое письмо или печатание, ну у меня это просто мой способ, например, да? Когда сидишь перед монитором и ничего не получается, помогает техника свободного письма. Я начинаю просто стучать по клавишам и набирать любые эти, типа идет дождь, я съела пирожок, например, да? Это на самом деле у меня это работает. И, оказывается, есть такая даже какая-то психотерапия, типа свободное письмо или что-то, когда ты просто пишешь, что придет в голову. Но меня как-то немножко вот заводит и начинает шевелиться, что в голове, когда я просто механически печатаю сижу. Попробуйте так. Потому что если ты просто сидишь и смотришь на экран, то ты просто спать захочешь в итоге, и ничего больше не произойдет. Но если вот затык, надо немножко расшевелить себя, надо что-то написать. Когда я училась на первом курсе, у меня был такой случай, что… А я была очень неуверенно в себе ну, в, в профессиональном плане и я вот проучилась первый семестр и зимняя сессия первая у нас была в университете и надо было а у нас как происходило экзамен по мастерству. Сдаешь мастеру, и на экзамене он просто разбирает это и ставит оценку за то, что ты сдал ему накануне. И я накануне отправила свои тексты мастеру, и настолько я была уверена, что я очень плохо все сделала. Было стрёмно и не хотелось идти. И экзамен был с 9 утра, и я настолько испугалась, что я все провалила, первый же экзамен по мастерству, что я в университет пришла к 12 часам, а экзамен, понятное дело, уже закончился. И я иду такая грустная от метро, к университету и встречаю своих однокурсников, которые смотрят на меня таким глазами, где ты была, типа экзамен уже закончился. Я говорю, ну, ну да, типа я проспала, хотя я не проспала на самом деле. Я говорю, ну как, как прошел экзамен, что вы получили? Они сказали, мы все получили тройки и четверки, но ты единственная получила пятерку, сказали мне. Но просто я это к тому говорю, что вы сами, возможно, не можете адекватно оценить свое мастерство, какие-то свои умения и навыки. Поэтому... Пишите, и главное, вот как сказала Люба, показывайте другим людям. Вы, может быть, годами храните какой-то текст в себе, да, написанный, не показываете свои работы и не знаете, что они хорошие. Вдруг так. Поэтому пишите и показывайте, пусть люди читают, обсуждают, критикуют, и так вы найдете какие-то свои нотки, которые вам нужны. И, в общем, удачи вам. Работайте.